Витрэм. Витрэм. и сегодня мы будем убегать из пятерочки этот дебилик уже на нас да. орёт и вот этот орёт уже ладно побежали то они нас заперли Знаешь, не побежали Ты где а вот он. так куда нам идти не дышал, лабиринт лабиринт из вентиляции Всего? Везди, я нашел выход, я нашел выход. Пошли, На пошли, пошли, я, пошли, пошли, я... я нашел выход, я нашел выход. Рази, куда? Сюда. Я говорю, я и говорю, пошли, я Пойдем. нашел. Я вышел. Так, вот, тут какой-то тут... пиво. Так, тут у нас паркурик. Ты сдох? Тут толкал Ты сдох? А, я опять. сдох. да, давай. Да. Ой-ой-ой-ой-ой, как же я. Так, паркурить тебе обратно? А, ладно, ладно, ладно, нельзя ладно, по... ладно, стоп... я ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, ладно, Моя любимая о, о, о, бургер Мистера Абиста. Где? Там не наступили на шедевр Мистер Абиста. Молодец, двигайся дальше. Так, куда нам сюда? Нет. О, открылась дверь, нифига себе. Стой, подожди меня, стой, а, стой, подожди. Пацаны, меня. Да? в магазине родители, и нам нужно выбраться. Родители. Ладно, ну, смотри, за нами наблюдают. Ага, нельзя наступать ты на эти красные. Добежать до тихо выхода. А это чел А это чел ты а а, Да блин. Оба-оба. Э, у меня залагало. У меня залагало. Это... О, все, отвез. Опа! Такс, пиздерочка. Такс, если. А, все, тут. Ой, блин. А, бой, сдохну. Да что за этот самый обычный магазин России? Опа! О! Такс, теперь посмотрим, Подожди, подожди, подожди, подожди. Подожди, я не поняла, как ты смотришь? Ага, а я, я понял, вот в этот. Камеру, в камеру. Как? Да, желтый, короче. Ты прошел? Ты прошел? Так, этот. Дальше. Желтый, синий? А получается... Получится желтый-синий красный. Желтый-синий-красный и фиолетовый, значит. Да, фиолетовый. Желтый-синий-красный и фиолетовый. Да, фиолетовый. Нет, тут ч лупал, короче. Подожди, а ты где? Ты где? Ты... О, молодец, пишет. Подожди, а ты на месте. А ты на месте. Свою мать я закажу. Подожди, ты где ты на месте бежишь, а я вообще за текстурки упал. <связь> да, а за... ты у меня на месте прыгаешь. А, у нас у нас или, или <связь> у кого-то залагала. Ой, я вообще это. Я по как бесмертная, юма. И вообще а, не умираю. Это, уч... это, это у тебя сервер залагал. Пипец, нам нужно перезаходить. Не, тебе надо. Ты перезаходи, и я тебя тут подожду. Окей. Я, короче, в Роблокс перенахожу. Поставим на баллу. Пипец. Подожди, я сейчас от дойду до того момента. А, ну у меня челики бегали, все, у меня не залагало. А мы перейдем пока что к рекламе. Так, продолжаем. Оба, оба, да, блин. Оба, оба. Подожди, подожди <с меня, <с подожди <с меня. подожди меня. Я просто, я просто сдох Кирилл смотри, смотри я на ноги прыгаю о, о, о, Ай блин. блин Ладно Погнали, да ё-моё Чё ж такое? -то? Чё такое? Закрыли я, блин, держу Давай-давай. Блин, на самом деле, радиации по пятеночке чисто по, по, по, по анимациям смертей будет интересно смотреть. Спасибо. Так, что у нас? Молодец. Блин. Опять. А, а что за видеокамера за нами что следит? Следит пупсик? Тот, тот самый пупсик, который это, это всё превратил в самый страшный а, пупсик. А, на вот эту вставать нельзя. А на эту вставать нельзя. Понятно. EspHelp, за нами что ли следит? О, бургер мистер Обиста. Ай, я умер. Бургер мистер Обиста. Ням-ням-ням. Смотри, Кирилл, тут бургер мистер Без Бестбургер, хочешь? Не, не хочу. Ладно. Оба. Оба. Так, ну тут легко. Главное, чтобы я не... О, вс, да. И тут, вроде бы, ну, достаточно легко. Даже от первого лица. Ой. Ой. Поберу на луза. Ладно, я мы идем дальше. О! Вот тут-то прям изи. Фик -фик -фик -фик -фик. Ну, не совсем, я в таких моментах... Вдруг там убийца, Обычно вдруг там убийца. Падаю, но... Да, блин, опять эти лестницы. Да, -мо, моё зумный, этот пупсик следит. Ладно, я в эту, блядь. О, Ах. найс. Блин, там это... Ты чё? Там невидимая стена, правильно? Там не невидимая... О! О, прошел. Два раза сюда и в левую часть? Да. О, а вот тут Изи и Винчан. Да, изи сделали бы потоньше. Изи Было бы как... Ой, да блин! У меня прожать не Тут какие-то, что ли, кости, или трубы, или провода. Так, -а. Вот, Ой, тут, вот. Тут, тут уже... Это инструменты пупсика. Кстати, знаешь, вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. Вот, вот. по видеокамерам Вот, вот, вот. кто вот, Пупсик, который этот обычный магазин, классный магазин шестерочки, превратил в паркур. вот, самый чел. Пупсик. Тот самый пупсик. Все, На языча. Так, что это такое? Давай. Нажимаем. А. Что? А Что-то происходит? Я белым стал. А куда нажимать-то? О, ты белым стал. А, -а, -а, -а белый! О, все, ты пробовал. Так, отлично, еще странная водичка. Еще Ой. Это, это школа? Это школа. Это школа! Что Что? Сейчас дом. Это мой ты! Это мой дом! Это мой дом! Почему? Это ничего мой дом. А почему? Это что, погод? Это реально мой дом копия а его дома в робот. Mm. Капец жопа прикольная. Ну это, наверное, так и сделали. Зачем такие странные смерти сделали? Ну, на самом деле прикольная. ⁇ -мо ⁇ у меня помимо того, что они лагают, так мне еще и мимо них надо пройти. Так, кстати, пока что прохожу спокойно. Опа, пробежал, все. Блин, скорее всего, он у меня... Сумеет. Пока с тобой все нормально. О, с тобой вроде нормально вс. Алло? Алло. <свист> ты в воздухе летаешь. Ладно, уже. Ты снова же налагала, -мо. А нет, ты ещ, ты, а, ты, а... ты, ты отлагал, ты отлагал. Ничего, давай. А, вов, вс, ты тоже отлагал. Плохо, но, блин, меня... о, о, о, о, мы прошли, не ура! Не, не, не. Так, Лизик, серьезно? Угу. Серьезно? Да, мы прошли. Не, не, не. Серьезно, не столько легко? Мне Бэйджик дали. Не столько легко. Я на качелях бейджик? качаюсь. Ай, блин, я слишком быстро, чтобы на качелях. Давай очень слабо качаться. <с ну <с вот, давай для начала <с давай <с хотя бы сальто накачать. И, а что не получается. А как быстро раскачиваться? А, не знаю. А, вот. Как мне сделать солнышко? Мне не получается сделать солнышко. А у меня вообще нету а, не знаю, у меня есть оно. Тут нельзя сделать солнышко. а Ой. Ты видел, как я сейчас отлетел? А, а что у меня с рукой? У меня почему-то белая рука Левая рука. А, нет, правая рука белая у меня стала. Давай пожрем дышать. У меня ты залагал. Почему я стал негром?